Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Вот оно, мое беспокойное куриное хозяйство. Это мои бройлерные куры. Помимо корней сушек у меня есть еще и долерная куры. Это действительно беспокойное хозяйство, потому как надо утром встать и обязательно их покормить. Это обязательное, непременные условие. Уже пол седьмого, я начинаю их кормить. Сидят они просто космически. Много. Даже вот сейчас подумала и думаю, надо принести им тут гравий. грави принесла. И его склевали. Все клюет к ряду. Все клюет к Обязательно, конечно, водичку меняем свеженькую. И кормлю. Благо, что у нас много пшеницы, картошки. Купили глазовский мы в тембикор. И вот такое нехитрое кормление у меня. В прошлом году мы вот в этом помещении держали их на полу. Это было, конечно, наша ошибкой. А в этом году сделали вот так вот такое приспособление. Очень хорошо убирать скребочком все убирается мне нравится как в этом году мы все это приспособили у нас в прошлом году был очень большой урожай картошки и пшеницы очень много поэтому решили что бродерные куры это как раз та птица которая нам в этом деле поможет в истреблении реализации нашей картошки какие-то смешные Насколько все правильно функционально сделано, вот, э, я думаю, вот эти кормушки надо было вынести их за пределы имкнанной клетки. Ну, знаете, тут мужчина делал все, поэтому спорить понятно не будешь. Вот, как сделали уж так сделали. Но это намного лучше, чем в прошлом году. В прошлом году на полу как-то вот они убирать было за ними очень сложно убирать приходится кому мне, мне потому что я ну, как можно ты же не работаешь ты же не работаешь вот поэтому конечно мне приходится этим заниматься Ну, в общем то конечно за ними за бройлерными цыплятами это главное убрать прибрать чтобы они были чистенькими сытыми. Ну, тут они уже поели-досидят. Да Бройлерная кура уже своя кур, она же мясо у нее вкусное. Мы не покупаем бройлерных, магазинных кур. Как-то вот мы не покупаем. А свои, они уже экологически чистые, скажем. Взяли мы их маленькими. Было две недели только от роду. Сейчас уже подрастают. и Видно, что они набирают вес. Видно. мы курицу уже попробовали. 2 килограмма была курица. Очень хорошая масса. Так что продолжаем кормить и выращивать куру. Я вам рекомендую. У кого такая возможность есть, люди даже держат их в огородах. Вот на дачах у себя поэтому здесь все сделано очень просто это кладочная плитка такая строительная И сверху тоже положили потому что есть там два худеньких бой бойких очень там цыпленка которые могут залетать даже на сетку тут бегали сейчас уже тяжелее поэтому они не прыгают а вообще-то такое дело было вот. А так-то должны они поесть и вот так вот сидеть. Вот видите, сел сидит. Едят все. Я, конечно, запариваю в картошку, пшеницу. Туда и крапива у меня уходит. Вот такие огородные отходы. Зелень, конечно, они не едят, а только -то в вареном виде все хорошо получается. Все хорошо уходит, так что и картошка, которая у нас в прошлом году хорошо уродилась, она идет в дело. Так что грустить некогда, есть чем заниматься в деревне, так что, как у нас весело здесь, очень весело. Видите, как в чашку я им насыпала сегодня уже грани. Они как-то то ли переворачивают ее, но осталось мало. Вот. Переворачивают, конечно, да? <смех> Какие смешные. Очень такие умные, конечно, взгляды у них на меня. Вот такое мое беспокойное хозяйство. Вот попробую утром там вовремя накормить. Это будет такой писк стоять, такой виск. Все здесь жужжит, кружится, как говорится. Поэтому надо готовить каждый день вот такого. Где-то порядка ведра я им готовлю. Вот здесь было 18 штук. Сейчас вот осталось уже порядка 16. Но стоит того, скажем, свое мясо, это очень хорошо. На прошлом году долго, долго, значит, свою курицу ели и вкусно и знаю что это экологически чистый продукт уходит дело все я даже сегодня скорлупу обычную яичную скорлупу много у меня ее я намолола и тоже совершенно без проблем клюют, клюют нравится ничего это занятное веселое хозяйство мое Который может круглый день хомячить, хомячить, клевать, клевать. как вот. вот они уже подрастают у меня. Ну что, друзья мои, показала я вас, вам своих бройлерных курочек. Вот такие они у меня хорошенькие, симпатичные. Прям красотки. Сегодня прошел прям сильнейший-сильнейший ливень. Вот тут только около стены, на моих подвесных кашпо, очень хорошо сидят петуни, распускаются красавицы такие, чудо как хороши, просто очень хорошо смотрится. Здесь их не так уж и побил дождь, хорошо смотрится, хорошо, хорошо. Дождь, сегодня, дождь стучит у нас сегодня, не смолкая, не смолкая, лужи, лужи, лужи, везде лужи. Вот вдоль на, конечно, цветам хорошо. На улице, конечно, очень грязно после дождя, и вот так выглядят мои куры. Посмотрите. В грязи, в болоте, в болоте гуляют. Да, да, да, да, да, да, да. Куда деваться, да, скажи нам? Куда деваться? Сидеть не хотят у себя в домике. Вот они. Ну, грязно. Грязно, грязно. Очень грязно. Ждем, что закончится дождь. Жизнь наладится, я думаю, обязательно наладится, наладится. Но сегодня мой сюжет о моем курином хозяйстве. Друзья мои, заводите кур, вы будете с яйцом, вы будете при мясе. Мир вашему дому, друзья мои.